Всем привет, друзья, с вами Гриф, и сейчас я покажу вам, как я играю на D17, покажу какими таксиками я пользуюсь. И кстати, давно я что-то не записывал эту карту. Согласитесь, последний ролик по D17 был аж 8 месяцев назад. Вполне возможно, что вы успели по ней соскучиться. Ведь как ни крути D17 все же остается самой популярной картой в режиме подрыв. А тем временем у нас сторона атаки, и мы постараемся забежать на двоечку. Смотрим, как это делаю я. Для начала обязательно прокидываю дым к арочке, чтобы он лег прямо у ящиков. И пока что он немного рассеивается, прохожу на плента, немножко осматриваюсь и прямо через дым выхожу в арку. Ну и тут уж как повезет, но чаще я остаюсь в плюсе. Ну или также можно все задымить и пробежать уже в квадрат. Используя ту же самую тактику, можно забежать квадрат и через единицу. Для этого нужно задымить коробки, пробежать вперед и немножко осмотреться, если никого поблизости нету. Просто через дым проходить квадрат и забирать противников, которые будут находиться там и заниматься своими делами, при этом единицу даже никто не будет смотреть. Кстати, если будет возможность поставить минку, обязательно это сделайте, она отлично прикроет спину или просто даст информацию о противнике. Как вы уже поняли, на этом я останавливаться не буду и еще раз покажу работоспособность этой схемы. После первого дыма, который ляжет на коробке, можно прокинуть второй уже на короткую. И так будет даже лучше. Конечно, желательно делать все это в одного, чтобы особо так не болиться. В то время как ваша команда занимает двойку, вы легко обходите противника через квадрат. А вы не задумывались, каким образом лучше всего зарашить единицу? Проходим на длину, обязательно делаем подкат и в прицеле вылавливаем чуваков за ящиком. Далее выходим на короткую и продолжаем нашу серию. Частенько бывают случаи, когда остаешься один против нескольких противников. В моем случае я остался один в три. И судя по тому, что они тусовались в районе двоечки или наши респы, я решил пробежать на единичку и поставить бомбу здесь. Если у вас произойдет подобная ситуация, лучше не стоять на пленту, а после установки бомбы отойти куда-нибудь в сторонку. К примеру, я обычно встаю вот в этот уголок и легко поджидаю первого врага, который чаще всего выходит именно между этих двух контейнеров. Обычно противник думает, что я нахожусь где-то в пленту и поэтому даже не оборачивается. Ну а теперь самое интересное, остались еще два врага, которые по всей видимости находятся уже на пленту. Отсюда я обычно хорошо слышу начало обезвреживания бомбы и дальше действую по ситуации. А удавалось ли вам когда-нибудь за один раунд убить аж целых восемь противников? И буквально на днях у меня получилась такая серия. Как обычно, подрашив на желтый, я сделал минус один, спрятался за бочки и ждал выхода врага с синего контейнера. Но мне в какой-то веке повезло, и он выкатился прямо передо мной. Далее я, конечно же, решил серию продолжить, но все оставшиеся враги просто попрятались. И вот так вот тусуясь рядом с желтым и синим контейнерами, я настрелял еще парочку человек. Но дальше я решил выйти на желтые, чтобы попытаться найти последних двух противников, которые, как оказалось, были совсем недалеко. И если вам видео понравилось, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить продолжение.